Коронавирусная инфекция продолжает ходить по планете и у людей возникает масса вопросов. Что делать, если ты заразился? Какие вакцины уже есть на сегодняшний день? И не появились ли новые, еще более опасные вирусы? А самое главное, будет ли вторая волна заболеваемости? То, что сейчас идет подъем заболеваемости, это очень серьезно. Нужно внимательно прислушиваться к рекомендациям Минздрава. По сути своей сейчас больных людей гораздо больше, чем весной, когда первые ограничительные меры вводились. Не забывайте носить маски, чаще мыть руки, а также старайтесь не прикасаться ими к лицу. Избегайте больших скоплений людей и повремените с путешествиями в другие страны. Но если все же заражение произошло, не стоит впадать в панику. К счастью, система здравоохранения уже адаптировалась к этому заболеванию. Врачи уже получили очень большой опыт в лечении коронавирусной инфекции – определили, какие протоколы лечения наиболее эффективны в каждом конкретном случае. И сейчас процент смертности снизился от этого заболевания. В то же время многие люди переносят заболевание в легкой форме и симптомы коронавируса практически не наблюдаются. Либо же их переписывают к обычной простуде. Поэтому очень важно сейчас, ну, как в принципе и всегда, если у тебя есть заболевание, ну, простудные симптомы симптомы ОРВИ, то обязательно самоизолироваться, обратиться к врачам, ни в коем случае не ходить на работу, не ходить, не заражать окружающих, пока врачи не поставят точный диагноз. Более подробно о том, что еще волнует людей в период пандемии, можно узнать в передаче «Смотрите, кто пришел», который покажет на телеканале «Универ ТВ 9 октября в 20.00. Диана Шленкова, Ленардо Вильтяров, Универ -Ньюс.